Потому что мы лучшие, потому что, ну, всегда приятно, когда награда найдет героя, но мы реально, наверное, отличаемся от других и э, приятно, что это было отмечено эксперты. Да, все-таки 24 года уже работаем, поэтому быть на рынке... Начинать с нуля и стать лидером рынка за довольно короткий срок невозможно без организации работы коллектива и без каких-то командообразующих вещей. Поэтому, наверное, наш опыт, наши какие-то примеры определенных действий, которые мы делаем и которые на слуху и на виду, обратили на нас внимание, и поэтому я не вижу ничего удивительного, что мы в ТОП-20. Топ буду рад, если мы будем в ТОП-10, в ТОП-5 или там, лучшими работодателями. Так что нет предела совершенству. Двигаемся дальше. Спасибо. Ну, управленческая заделость, я не дам определение, что это такое. То есть каждый понимает по-своему. У меня свое понимание этого вопроса, я пришел к пониманию того, что мне удалось достичь управленческой зрелости, когда я смог выстроить процессы так, что вышел из операционного управления бизнесом, но при этом контролирую его работу и показатели, и занимаюсь стратегическими вопросами и лишь иногда какими-то тактическими. То есть для меня это и есть показатель того, что, ну скажем так, можно ставить галочку, выполнено, достигнуто. Почему? Э, получилось, наверное, где-то к 2008 году, когда я осуществил передачу управления бизнесом э, менеджменту, э, просто накопилась усталость от операционной деятельности, э, захотелось, ну скажем так, работать меньше, а больше заниматься собой, семьей, э, с, э, больше отдыхать, больше, наверное, видеть мир, путешествовать. Поэтому абсолютно нормальные житейские вопросы. Любой человек, как SEO, ну, как, э как основатель предприятия, как э наемный менеджер, всегда хочет работать меньше, получать больше. И я тоже, наверное, не исключение. То есть усталость это один из мотиваторов, но и при этом определенные амбиции, потому что хотелось развивать новые проекты. На вопрос можно отвечать очень долго. Я остановлюсь на основных трех качествах. Первое – это неравнодушие персонала. то есть Самая проблема у любого предприятия начинается, когда менеджмент все равно. То есть люди должны быть заинтересованы в результатах работы, люди должны быть заинтересованы в обстановке в коллективе. Люди Людей равнодушных коллектив у нас, как правило, все-таки выплевывает. Это самая большая беда не только нашего, но и любого бизнеса. Несомненно, одно из основных качеств, которые я считаю без которых невозможно ни на одном рабочем месте — это порядочность и умение держать слово. То есть дал слово «держи», можно сколько угодно обсуждать, но если решение принято и... Человек что-то пообещал, то есть э, обещание любого менеджера, менеджера э, является и обещанием тех, кто над ним вплоть до учредителя предприятия. Поэтому это ответственность и умение держать слово это ключевые вопросы. Ну и, э, конечно же, нельзя э, не сказать о компетентности. Мало приходит готовых специалистов в наш бизнес, как и в любой другой, но человек должен постоянно расти, постоянно совершенствовать уровень своих знаний в своей отрасли и быть лучшим специалистом в том, чем он занимается. Это три основных момента, на которых я остановлюсь. Ну, однозначно для меня люди самый ценный капитал. Бывают разные события, разные истории в любом бизнесе. Потери, пожары, оккупация части территории, там, на котором находились наши определенные активы. И мы через все это проходили и будем проходить, не дай бог, если что. Потому что есть коллектив, есть костяк людей, которые являются гораздо большим капиталом, чем просто финансовый ресурс. Вот. Каждый человек усиливает друг друга на своем рабочем месте. Это эффект синергии, это эффект того, что создать, ну, как в любом бизнесе или в спорте, да, команда звезда или команда звезд. То есть я считаю, что для нас команда звезда это то, что позволяет держать лидерские позиции на нашем рынке. Ну, насчет измерения счастья пожелаем успехом стартапу в виде счастья мира который если когда-то появится будем рады но наша задача это делать все чтобы люди, кроме того что они работают и кроме того что любая работа сопряжена с усталостью и с напряжением то есть имели возможность, выдохнуть, имели возможность улыбнуться, имели возможность проявить какие-то э, свои способности, которые э, у них скрыты или, наоборот, открыты и рвутся наружу. Для этого мы делаем очень много интересных разных э, событий, э, которые э, внутри компании происходят. Я о них расскажу 16 апреля обязательно. Э, вот один из примеров — это книжка под названием «Текстильные улыбки». Это коллективное авторство. Э, сотрудников компании, которые рассказывают, что у нас там веселого происходило за 24 года существования, больше 100 авторов, и разные истории именно связанные с работой и именно связанные с, пози э, с позитивом, с тем, что это вызывает сейчас улыбку, и это очень интересно и э, читать даже тем людям, которые не, не знакомы с нашей компанией, а которые э, просто любят э, все веселое, позитивное и э, короткие, интересные, веселые истории. Здесь есть еще разные у нас интересные примеры к тому вопросу, на который, который вы задали поэтому э, на встрече будет возможность я подробно все расскажу